Но вы должны были как внести полностью, вот тут в соответствии с уставом, должны привести в соответствии с законом, уставы должны быть приведены. То есть весь этот закон должен излагаться в уставе. Кто ограничил да. депутатов? Кто конкретно сказал вам не делать этого? Скажите, председатель совета. Или кто? Или глава города протест. Кто ограничил? То есть по сути это обман, когда не доводят информацию до... Слышно, вас чтобы вы, до вас дошло, вы сами принимаете решение Дальше, и тут же противоречите. Вопросы. вопросы же не ограничены. вопросы будут еще? Скажите, пожалуйста, в какие сроки тогда депутаты смогут получать ответы на свои запросы от предприятий и, и так далее? В какие сроки? То есть, чтобы мы сейчас прям под протокол слышали это от вас, а не получали потом от отдела в предприятии ответ о том, что вы никто, вы не депутаты и вообще идите лесом. У меня всего текста закона нет, так что я сейчас я не могу ответить. Ну, то есть вы нам гарантируете, что вы будете в дальнейшем соблюдать закон, правильно я понимаю? Я вам гарантирую, что подготовлено соответствующие изменения его которое которые сейчас озвучено. То есть соблюдение закона вы не гарантируете. Теорическую реализацию мы сейчас не ведем. Понятно. Пожалуйста, еще вопросы будут. Скажите, пожалуйста, в этом году обострилась ситуация по, значит, загрязнению котельными окружающей среды города Барабинска. Вот. Очень долго этим вопросом занимались. И был выписан ряд предписаний со стороны Роспотребнадзора, Росприроднадзора, обостранение этих нарушений. Вот какие планируются затраты бюджета городского, может быть, областного, может быть, районного, по, значит проведению этих работ или у нас МОБ ЖКХ самостоятельно будет устранять эти все... Значит, в бюджете города, на это не предусмотрено и ни согласного, ни сместного значит, какие мероприятия, надо все-таки запрос сделать МОБ ЖКХ и что-нибудь проводить по этому вопросу ну, есть... не предусмотрено То есть сейчас мы бюджет принимаем нет, без этих расходов? Нет,